Здравствуйте. Здравствуйте. Чем занимаетесь? Собираюсь покурить, если честно. Курить вредно. Понятно, много чего вредно. Это минимальный способ. Способ чего? Уничтожить свое здоровье. А, ну. Вы откуда будете? Питер. Питер, почему а... Украина показывает вас? А, а... а я не знаю. А что показывает Украина? Я, если честно, на... На... вообще в этой чатру, а там а, разве нас... Mm. Ну, ну, э... Ну ладно, да я, да, да, я с Украины. Обманываю. А зачем обманываете? Хочу найти единомышленника. В чем? В чем? В том, что хватит и выскочить. Если бы мне вот сейчас Путину стрижался по этому видео, знаете, что бы я сказала? Что? Вы даже не знаете, что бы я сказала. Что сказали? Скажите. Что ты был А вы его уважаете, любите, да? Блин, я еще больше скажу. Я за него голосовал даже. А разочаровался в своем выборе или нет? Нет, конечно. Где нам нема что балакать дали? Почему? Есть... Мы же не балакаем, мы диалог видим. Подождите, не уходите. Но... Я я говорю, что нам нема что балакать. У Нет. тебя есть своя думка, у меня есть своя думка. Нет, вот вы как думаете своего президента правильно И, выбрали? Это на это А это вы останавливаетесь? А что ты сейчас со мной общаешься дальше? такие, мог бы это мне приятно же с вами общаться. Mm -hmm. Что вы думаете о своем президенте, вот, который выбрали? Шаша? О своем президенте, что думаете? О своем я президенте что-то и думаю. Ну, что думаете? Может, скажете? Может, я тоже так же думаю? Вы запись экрана ВДТ? Нет, у меня телефон... Вы Телефон здесь, как я запись могу найти, Причем тут э, телефон? А вы с ноутбука сейчас в интернете? Да. Mm. Ну, я вас витаю. Тут я хочу сказать, что Зеленский найкращий президент. Найкращий. В моем... Э, Секе я живу, он найкращий. И что он сделал такого вот? Столько лет уже... Два года, да, уже? Вин, ну, наверное, третий год там, ну, ну, трайте, наверное, за три, ну, ну, возьмем, за три года что он добился в Украине? Он добился того, чтобы такие вот гнили, поганые ноги, такие ужасные люди, оно только э, сатана в подобии человеческом, чтоб не пришла в, в Украину, вот, ну, вот вин, ну, пришла, это, это скотина, понимаете? Не разговаривайте так возле ребенка. Так он знает, він, этот ребенок является вымышенным переселенцем из-за -то. того, что ваш любимый президент шла бомбы. Mm -hmm. Ну так. Он знает, что это такое. И он знает, что Путин... А вы знаете, что Зеленский сказал, когда президент шел? Что сказал... В Украине война не будет, а он войну объявил. Да? Да. Войну объявил, ой, Боже, как это глубоко, это такое, знаете, бессмысленно общаться. Да? Вы тоже, вы тоже завербованный, вы тоже заколдованный. Я ПСБшник. Российский а вроде молодой, нормальный мужчина, вроде же, же интернет, наверное, дивится. Все, все на свете знаете, что происходит на самом деле. Просто у вас розовые вы их снимаете иногда. И мы, делите правде в глаза. Мы-то нормальные. Вы вот кого-то поверили, чего-то поверили, знаете. И вы уч, учите детей. И до, правды, ну, до справедливости и до правды всегда большинство. Так я до чего веду? Почему с Украиной, ну, например, если брать 10 стран, то с Украиной друже 9, и один только Иран друже с Россией, и того вчера бомбанули. И слава Богу. Подождите, ответки будет, наверное, скоро. Вы же знаете, Россия долго не думает, сразу. Ну, это, а что вы, кстати, не пихли воювать? Что вы не пришли до сих пор в мой дом? Я вот тут жену себе ищу с Украины. Как, да? на... как найду сразу к вам. Mm. За ней. Так мы нацисты. Кто? Нацисты. В моих руках я научу, перевоспитаю. Mm. У ваших руках муча плакала. У ваших руках муча, Ирпинь, Мариуполь, кровь шла. Ну, и у вас... вы знаете процент? У вас же у самого Украины так болит.